Всем здарова, с вами Гидро-94 и сегодня с нас реакция на ремикс от канала Плетнев Соболев Сарказм Причем автор меня сам попросил сделать реакцию в комментарии там Типа, что-то на уровне 55x55 55. Давайте заценим, так ли это Интеллектуалы, критики, поэты ты, Вас много на просторах интернета Критическое, острое мышление Такое чувство, что заложено с рождения Челядь холопы и быдло Сука, кто вообще им слово дал? Подписывайтесь обязательно По на моему... этот канал Потому что я уже сам себя заебал Мою... А при чем тут афония? Блять, сука, там какая-то хуйня Нет, ну блять, ну Да что за фигня По-моему, Моя... синхрон какой-то Блять, сука, там какая-то хуйня Между словами нет, ну, блядь, ну, нет. И звуком сука. Сарказм, сарказм, шок, сенсация, сарказм, сарказм. Ну а мы едем дальше. Потому что вот это прям очень интересная тема. Опасный преступник на этой неделе. Его хотели посадить на 5 лет? Сделайте выводы сами. Мой вам совет. Хейтеры, они как серберы. Они сидят и выжигают нужный момент. А обязательно найдется 9 ублюдков, которые напишут что нет. Похоже, ну, синхрон не явно у слог. Созолков. Губы, губы не попадают. Да что за Блять, мать. Блять, сука, там какая-то хуйня. Нет, ну блять, ну, нет, да что? Сука! Шок! Сенсация! Сарказм! Сарказм! Шок! Сенсация! Сарказм! Сарказм! Ну, не знаю, лично по мне как-то слабовато очень. До уровня 55 не дотягивает. Может, до, до уровня Хамбл может быть, но вот э, до инжойкина и 55 на 55 не, не дотягивает пока. Честно тебе говорю, Плетнев. Если вам, конечно, понравилось, подписывайтесь на его канал и на меня, если понравилась реакция. Ну, потому что... Мне как-то не особо понравилось. Как-то вот рассинхрон в словах, да и какой-то динамики особо нету. В других ремиксах есть. Хотя, может, такой стиль у него. Ну, не знаю. Ну, До следующего видео...